Здравствуйте, с вами Елена Феоктистова, ваш личный юрист и финансовый консультант. Каждый месяц 5, 10, 15 число или любое другое представляется адом, потому что нужно платить по кредиту? И этот день никогда не заканчивается. Каждый месяц он наступает. И платишь, и платишь по этому кредиту, как в бездонную бочку. Ладно бы деньги на что-то полезное шли. На отпуск, например. Или на какую-нибудь другую приятную вещь. Так ведь нет же. Все время отдаем их в банк. Сегодня поговорим о том, что же делать с имеющимся кредитом, если он вас так раздражает. Косить его досрочно или оставить? Допустим, вы зарабатываете 50 тысяч рублей, а по кредиту платите 12, значит, это 24% от вашего дохода съедается платежами по кредиту. И вот здесь нужно принять решение, если у вас есть какой-то запас денежных средств, предположим, депозит в банке, или же вы можете продать что-нибудь ненужное, тогда имеет смысл частично закрыть кредит досрочно для того, чтобы э, уменьшить нагрузку на бюджет. Как мы закрываем кредит? Если вы будете закрывать кредит с уменьшением срока кредита, тогда процентов вы выплатите меньше по кредиту и закройте его гораздо быстрее. Если вы будете закрывать кредит с пометкой «Уменьшение ежемесячного платежа, то тогда процентов вы не сильно меньше выплатите, но легче будет платить в течение месяца сам кредит». Я обычно рекомендую, конечно же, закрывать кредит с уменьшением срока кредита. Так вы экономите на процентах и быстрее рассчитываетесь по своим долгам. Ну, а если вас кредит не напрягает и не душит, если вы спокойно его гасите и при этом спокойно закрываете другие цели, тогда, конечно, не нужно рваться и спокойно закрывайте ваш кредит. Любые свободные деньги направляйте на досрочное погашение, чтобы он в фоновом режиме закрылся гораздо быстрее. Помните, деньги есть всегда, главное научиться разумно ими управлять.